Привет, мужчины и женщины, если кто смотрит. Сегодня у нас 31 октября, и я открываю свой промыслово охотничий сезон. Сегодня я выставляю капканы по бобру. Значит, взял с собой 11 капканов, два проходных и 9, 9 нагозахватов. Вот рюкзак мой. Он полностью набит капканами. Сейчас я вам покажу. Использую разные капканы от пятерки до тройки. Кованные капканы, старинные. Проходной, проходные капканы я размер 320 я наверное. Да, 320 Не особо заморачивался. Не сильно я поэтому снова пользуюсь многозахватом. Выставлять буду капканы на плотинах. На бобринных вылосах Уже, наверное, нет смысла Так как буквально наверное, В ближайшую, ближайшую неделю Все застынет Сегодня погода мерзкая Идет мелкий дождь Вышел поздно, капканы ставлю поздно а, Что делать-то? Не было времени И вот сегодня в планах у меня Поставить 11 капканов Речка у нас вот такое вот название, не буду говорить. Плотины на таких реках бобры делают очень часто. Очень часто делают плотины. И поэтому, я думаю, особого труда не составит. Ну, километров пять пройду, я все свои капканы смогу расставить. На завтра у меня выставлять капканы на куницу буду. Судя по видеороликам, Некоторых блогеров в куницу уже стреляют нынче. Но мне кажется, что уже пора. Ну, в общем, все покажу, все увидите. Смотрите, будет много интересного. Да, взял лицензию на куницу бобра по 1000 рублей та и другая. И на лося взяли лицензию 18500 она у нас нынче стоит. На лося загоном будем охотиться. Буду снимать очень много. Погода я бы еще подфартила что-то, погоду какую-то такую-то. Не очень хорошую обещают. По крайней мере, на первую неделю. 18 дней у меня. Так что поохотимся? Смотрите. Смотрите, короче. Давайте. Удачи всем. Ну вот, ребят, в общем, до их местах устанавливаю капканы на бобра, плотина, на листья зверя, явно все свежие погрузы, сейчас вобью кол, поставлю капкан, вот в этом месте, там тоже немножко плотина подразнула, но поставлю здесь, на мой взгляд, более эффективное место, там, там место хуже, поставлю, в общем, здесь, сейчас вырублю кол, Хочется вспомнить одну притчу про бобра. Прочитал я ее очень давно в журнале Охота на 60-х годов выпуска. Встречаются, в общем, на реке бобр и лебедь. У лебедя прекрасное зрение, а у бобра прекрасный слух. И вот спорят они. Что же, что же важнее? Хорошее зрение или хороший слух? Бобер говорит лебедю, слышишь? Плеск весла за пятым поворотом реки. Лебедь говорит, нет, не слышу. Бобер поплавал, поплавал, поплавал. слышишь плеск кресла за третьим поворотом реки? Лебедь говорит, нет, не слышу. Бобер еще поплавал и спрашивает, а слышишь плеск кресла? За, за вторым поворотом реки? Лебедь говорит, нет, не слышу. Подверг, а лебедя застрелил охотник. Поэтому, наверное, все-таки в лесу важнее слух, чем зрение, если эм, судить по этой притче. Ладно, смотрите. вот Небольшое было отступление релическое. Так, берем капканчик Ставим троечку Или нет Давайте пятерку поставим с одной пружиной Пятерку с одной пружиной старый Капкан старый кован очень мощный бобру его далеко не утащить привязываю на обычную алюминиевую проволок на захваты в принципе запрещены конечно а куда деваться ставим Ставим, нарушаем наверное Но, в принципе в этом капкане бобр недолго мучаться стоит ему только уйти на глубину и ему кирдык потому как капкан его топит погода сегодня конечно не радует Что Погода не радует. же, доставать неохота. Вот еще плотинка, мужики. Сейчас здесь еще капкан, здесь капкан за сандалем. В общем, суть установки капкана на плотинах такова. Делаем в ней небольшую дырку. Чтобы вода шумела, сильно разбирать плотину я считаю, что ни к чему. Когда сильно плотину разбираешь, бобр, ну, наверное, понимает, что это намеренно сделано. И э, долго не приходит на плотину. Вот здесь вот разобрал, человек здесь живет, и бобр долго не приходит. Нужно, чтобы шумела вода, чтобы он слышит и понимает, что веда плотину немножко промыла. И начинает ремонтировать. Ставлю капкан, если пятый номер, вот просто, грубо говоря, вот размыло плотину, я его прямо здесь и ставлю. Если же номер тройка, то я уже его немножко ставлю, получается, в сторону, не, не сюда. Тройку ставлю немного под лапу, чтобы бобр его не сработал животом. Это очень важно, потому что бобр часто срабатывает капкан животом, а не лапой. Такие вот дела. Сейчас троечку установлю, покажу. Давайте. Так, мужики, установил очередной капкан. Хотел здесь тройку поставить, но очень глубоко. Бобр здесь проходит, он просто его проплывет. Поэтому я поставил проходной. 320-й вроде бы капкан. Вот так вот его поставил. С эту протоку. Так поставил. В пружины засадил два кола ну, поверх. Тоже положил бревно, чтобы создать импровизированную такую, как сказать-то, ну, чтобы бобр поднырнул под этим бревном. препятствие. импровизированное препятствие создал для бобра. И бобр сейчас будет подныривать и должен попасть в капкан. Бобра здесь много, присутствие его явно, тоже же плотина. Единственное, что плотину тут подпортил человек один. Бобры мешает у него подтапливают от огород. Поэтому он плотинку подпортил. А так бы здесь можно было многозаход ставить смело Такие вот дела Возможно установку всех капканов снимать не буду Буду показывать уже потом результат Попало не попало что, смотрите Всем хорошего настроения Хороших просмотров В общем, Постараюсь снять как можно доступнее Объяснить Как я ловлю бобра Смотрите, ребят, какая хорошая плотина. Здесь наверняка живет очень хорошая сильная семья. И ее можно немножко прорядить, я считаю. Вообще в таких местах капканы ставить очень эффективно. Считаю, можно 2-3 бобра смело брать с такой вот с такой плотины. Ну, больше трех, наверное, не стоит, если вы планируете еще на будущий год охотничать в этом месте находится. Тут вот дед у нас ставил морду, бобры ее взяли и заложили, смотрите, вот она алюминиевая проволока торчит, бобры заложили морду, сейчас буду устанавливать здесь капкан, все покажу, все покажу, смотрите, так ребят, в данном месте я установлю вот такой капкан, вот такой капкан, наверное я думаю номер 4 не знаю кто изготавливал эти капканы и изготавливают ли их сейчас я не видел в охотничьих магазинах так вот дуги у него совмещаются то есть не дуга к дуге вот так а вот так они нахлест друг на друга идут и сделал я здесь тарелочку тарелочного типа он у меня очень уловистый капкан много бобров я выловил у меня два таких капкана очень много бобров я в них поймал если кто-то знает, где их производят, изготавливают, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что капкан очень действительно очень хорошие, пружины очень мощные, ловит вообще обалденно. Правда, бывали случаи, что с передней лапой бобру попадает, ее просто перерубала, он от, э, откручивал ее и уходил. А так капканы отличные. В общем, ставлю капкан, устанавливаю. I hope you stay Тянем. Потому пружины очень-очень жесткие у коркана Любые вот с корканами А второй Очень жесткие пружины у коркана Попадешься, мало не покажутся Наверное, снараживает его очень Действительно Чем еще плюс этого токсана, на мой взгляд, дуги у него находятся как бы высоко и захватывая дубра, даже если он немножко бедел, его ловит. Такой токсан. Собираем и разбрасываем ментарь. Также на алюминиевую проволоку, ребята, привяжу этот тканчик. Ткан, напоминаю, очень уловистый. Хорошо у него ловится бобер. Бобр или бобер, как правильно, серьезно. ладно. Мордейку прибросил. Попробуем. Я напоминаю, на капкане очень чувствительный. Покажу. Вот так вот я его установил. Замаскировал цепь. А вот капкан стоит в воде. Плотина хорошая, большая. Все здесь зверь подтопил. Вот так в общем. Это у меня сегодня третий капкан. Дальше больше. Смотрите, не переключайтесь. Давайте, всем пока. Ну что, ребят, возвращаюсь домой. Установил капканы на бобров. Поставил 10 капканов. По плотинам два капкана поставил в протоках. Будем надеяться на продуктивный результат данного вида охоты. Завтра пойду ставить капканы на куницу. Устал сегодня покушать с собой ничего не взял. Думал быстро отделаюсь. Но как всегда пришлось потрудиться. Вот такие вот, в общем дела. Ладно, что, буду снимать, показывать. Завтра пойду ставить капкан на куницу, как раз буду проверять капканы на бобра. Двух бобров сегодня видел, плавали я без ружья. Не стрельно ж далековато. Да я не люблю я бобров стрелять. Потому что у нас стрель... стрельных бобров не принимают. То Белочка пробежала через дорогу. Белочка проскочила, да. В общем, вот так вот. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем очень рад, очень признателен за то, что смотрите меня. Мне очень приятно. Давайте. Всем пока. С вами был Серега Охотник и канал Ветка Хандер.